Привет ребята, добро пожаловать на канал, это продолжение небольшого такого фильма, где мы с вами узнаем, потеряю ли я все свои деньги, либо оставлю себе хоть что-то. Сразу попрошу вас написать в комментариях, что бы вы делали на моем месте. И это, ребят, не моя стратегия, потому что я вижу, очень многие только-только приходят на канал, пишут, что это за стратегия, как можно так пересиживать, я вам уже тысячу раз говорил. У меня просто сорвало эмоции, видел там один человек вообще записал видеоролик, он просто несет какую-то ерунду, он даже не посмотрел как я торгую он даже не посмотрел какая у меня система вы четко знаете если кто-то давно смотрит что я торгую в основном от плотностей по стакану эта сделка была совершена тупо на эмоциях тупо я хотел забрать вот эти вот 500 долларов которые в самом начале потерял но опять же забирайте хотел за счет э, повышения объемов то есть у меня объемы были большие мне там надо было буквально полпроцента один процент движения цены все я бы все э, деньги грубых вариант бил за счет объема но так вот получилось что я залез вот в такую вот задницу пересижу Начались у меня большие эмоции, э, где-то я уже смирился с ликвидацией. Многие говорят: вот надо, вот забирать. Вот сейчас у тебя грит плюс 80 долларов. Да, по факту можно было забирать. Но если учитывать тот момент, что я уже потерял 26 тысяч долларов. Да, если бы я эти деньги не забрал, я бы просто ночью ликвиднулся. Это самое основное понятие. По факту, я уже все свои деньги потерял. Все, минус там 42 тысячи долларов суммарно получается. Все, я их потерял. Но сейчас появилась да, возможность. Можно занять несколько сделок это все сделать но честно я не знаю вот что делать напишите в комментариях что бы вы делали на моем месте потому что да конечно с одной стороны легко сидеть там печатать что-то советовать а со второй стороны когда у тебя было 42 тысячи да а потом ты такой бах минус 26 ты понимаешь уже все у тебя этих денег нет а тут появляется второй шанс вроде как все можно восстановить а, а не всегда все так красиво получается эта сделка приносила мне еще вчера 8000 долларов, это был вечер. Потом началась какая-то максимально дикая тема по этой монете. Если можно было забрать еще плюс 8000, то сейчас эта сделка приносит всего 140 долларов. В моменте она приносила уже минус 4, там была близкая ликвидация. Понятное дело то, что сейчас все максимально-максимально хреново. Я даже не знаю, что вам сказать сейчас по этой сделке. Можно, конечно, чертить какие-то линии, потому что вы должны понимать, что... Сейчас Я не нахожу Какие-то там супер ситуации Сейчас я нахожу для своей головы Хоть какие-то подтверждения того Что эта монета может пойти вниз Все, больше там теханализ Какой-то рисовать, сейчас с моей стороны будет неправильно Я по своей сути, я научился скальпингу Научился от крупных объемов торговать Но вот эти сделки с пересиживанием С эмоциями они просто не поддаются Никакой там моей логике Я такие сделки не торгую, для меня Каждый вот этот вот день, который проходит Для меня это огромное, огромное, сложно. Потому что, чтобы вы понимали, я по вечерам ухожу, сам в себя забиваюсь, там сижу. Ну, потому что по-другому я не могу. Я уже не буду там вдаваться в подробности, чем я там занимаюсь. Но, во всяком случае, мне максимально хреново. Потому что это называется отчасти типа такой, что депрессия, я не знаю. Но пока по-другому я никак не могу. Потому что ты каждый день ходишь, эта сделка давит. Можно, конечно, вот закрыть, говорю, забрать там 12 тысяч. Но по факту, да, если бы я ночью не перевернулся, я бы сейчас... И не имел бы даже этих 12 тысяч, по факту они мне же зачем-то даны, можно было, конечно, я вам уже показывал, вот здесь забрать плюс 8 тысяч, уже было бы тысяч двадцать но... но я этого не сделал, я не забрал, я думал, там цена реально пойдет пробивать уровень. В этот момент, кстати, было на рынке очень много лонгистов, мне показалось логичным все-таки дальше стоять, вот, если смотреть по скриншотам, Лонгистов было 68% лонг аккаунтов. Хотя вот знаете, когда я переворачивался, это вам так, на заметку скажу. Когда я вот здесь переворачивался, шортистов было 73%. 73%. И вот почему я тогда перевернулся? Да потому что я вот стоял вот изначально в шорт, вот несколько дней, да. А потом я такой открываю этот график, смотрю шортистов дохрена, 70%. Я понимаю, что я дурак. И я решил перевернуться. Вот чисто из-за этого голимого индикатора одного. Никогда индикаторами не пользовался, а тут открыл лонг-шорт коэффициент и решил по нему все-таки перевернуться. Это был, знаете, вот такой вот ключевой, блин, момент, почему я перевернулся. На данный момент, кстати, давайте посмотрим на данный момент, что там вообще просто интересно. Так, ввожу эту монету, выбираю и сейчас мы с вами посмотрим. На данный момент у нас лонг аккаунтов 65%, то есть по факту все стоят как бы в лонги, я не знаю как оно на самом деле, но сейчас четко видно 66%, даже если там взять я не знаю часовой график, наверное все равно у нас будут одни лонги, да, ну да, больше 65%, я в это не верю, потому что такого просто не было, лонгистам бы не дали, вот на ровном месте э, заработать тут, блядь. 15%! Вот как это возможно? Ты сидишь несколько дней, оно чуть-чуть вот падает такими вот свечками, а потом просто за пару свечей... Мне, короче, ребят, уже терпения нет на это все. Я не знаю, как с этим, блин, бороться, что с этим вообще делать, блин. Потому что ликвидация тут довольно-таки близко, если бы хотя бы ликвид отодвинуть, да... Но вот это опять же кэш надо вносить. А вот многие пишут лудоман, лудоман, ребят, лудоман. Это если я сейчас не знаю в кредиты влазил, в это все. Я бы там да старался бы как-то отбиться там злостно. Надо понять, что просто все у меня уже ликвидировало, уже как бы денег по факту нет. Это сейчас новая открывается, такая вот глаза открывается, новая возможность, которая, которая возможно там может вернуть хотя бы там часть этих денег. Тут главное пройти вот эту вот зону, это я уже понял, потому что мы даже от нее в очередной раз дважды оттолкнулись, отталкивались дважды здесь, то есть тут довольно-таки сильный уровень поддержки и здесь отталкивались. Там будут ключевые стопы, если бы мы их снесли, это было бы очень-очень хорошо. Снесем мы их, не знаю, непонятно, остается только наблюдать. Ну что, ребят, остается пожелать только удачи с каждым днем. Вроде как лучше, вроде как хуже, непонятно. Сегодня, во всяком случае, такое состояние уже, опять же, максимально расклеенное, потому что всю ночь опять как-то хреново спал. Ну как вот с такой вот сделкой можно спать? Как вот можно спать? Я говорю, некоторые просто не поймут, потому что, ладно, ты теряешь 1000-2000 долларов, когда ты их можешь заработать буквально там за один год на обычной даже работе. А тут... Таких денег многие даже за всю свою жизнь не зарабатывают, если уже говорить открыто. Что, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Оставляйте обязательно лайки. Оставляйте в комментариях свое мнение, чтобы как можно больше людей увидела этот видеоролик. Негатив я, как обычно, буду блокировать. Можете даже не стараться кого-то задеть, либо кого-то унизить. Это в нашем сообществе не приветствуется. Всем удачи, всем профита, всем мира, всем добра и... Всем пока.